Так, мы сегодня уже почти в точку задрались. О, раньше времени. Хорошо поднялись. Сизые. Сизые, и моя прошлогодняя сиреневая. Рахтят там вверху. Ну это хорошо уже. Уже не понад крышей. С большой лохмой и поднимается в точку. Ух, как поперло. Сизой мазь из-под этой сизой. Они как раз вдвоем. Мама и сынуля. Его крыло широкое. И вдвоем. Вот она. свободнее. Торпеда. Что сказать, молодцы. Молодцы. О, сисеньки, начинают уже Сегодня еще 10 штук молодых выпустил, последних. О, в маме кровь сидит бешеная, уже сынула подхватил. Ну, молодец, что сказать. Без хвоста она идет. А те пошли опять в гору. Сиреневая вообще оторвалась. Вот она, подходит к ним опять. Молодец. Торпеда. Спускается. Дает ух и винту. Молодец. Второй тоже пошел. Молодцы. Ух сиреневая. Это сизая. Ветер нехороший, и уже не страшно, они уже долинивые. У сиреневого косма больше 10 сантиметров, у сизых тоже к 15. Вот с такой космой они задираются. А многие считают, что птица с космой не летит к точку. То есть полная экипировка с рюкзаком и в точку, в гору. Так, молодой не выдерживает. идет. Вот сейчас вблизи можно посмотреть на Космо. Что он с Космо и вверху. Косма. Давай, давай, давай, давай, давай. Покажи свою космо. Вот остал. Вот она косма его. К пятнадцати сантиметрам. Тоже. Ну, куда ты попла? Ох, бросила. А, надо было щелкнуть завершение. Так Сочи, Белая голова лисизы. Кукча, белая голова, сам Сизы. Тоже на лохме он. на ногах как хвост лохма лохма как хвост опа и вернулся молодец хорошо лохма здоровая закончили свой полет ну, молодцы порадовали посередине сентября и они уже у меня задирается в точку.